Друзья, совсем недавно мы с вами разбирали одну коммерческую компанию, которая позволяла нам зарабатывать в Украине. Так вот, сегодня стартовал новый проект, который называется Q-Fire или как удобно назвать, возможно, Кефир по названию. Вот Эта компания точно так же занимается цифровой манинг-валютой, то есть настройкой и так, далее, и так далее. То есть Это касается криптовалюты и в принципе то же самое, что я вам рекламировал в прошлом. Вимедиус система точно так же выполняет задания, только внутри. Это будет не связано с соцсетями, а с раскрутками каких-либо покупок. Вы сами в принципе сейчас все увидите. Буквально нужно немножко визуализировать все своими глазами. Добро пожаловать на канал Apple Expert. С вами Владимир. Ну что, друзья, давайте мы с вами проведем регистрацию. Вот и наша электронная почта, номер телефона. Все, сейчас здесь впишем и посмотрим, что это такое и как оно работает. Зарегистрироваться сейчас. Регистрация прошла успешно. Сохраняем пароль. Наступный круг. Грущя гарнина выны. Так, подтриматы. Как у нас выполняются задания? То есть нам нужно, вот как понимаете, у нас есть 80 гривен на счету. Все. Что нам нужно? Нам нужно выполнять задание. То есть, отрывать замовывание там и так далее, и так далее. То есть, как, в принципе, это все работает, мы сейчас с вами разберемся, какие здесь пункты есть. Вот, вернемся назад. Где мы здесь будем выполнять задание? Мы здесь видим 8 уровней по тем денежным средствам, которые мы купили пакет, то есть, пополнили счет. Вот, основание от этого мы можем выполнять. Сколько у нас на счету, на то и нажимать. Давайте начнем с первого. Единственное, что нам здесь нужно, это... Утриматы замовлення, купуваты. И так нам нужно выполнить все задания. После того, как мы выполним все задания, я уже дальше вам покажу. Вот, витаю, там, Моем так. Кто сталкивался с Vimedios, выполнять задания. Только здесь идет 18 заданий в сутки у вас. Вот. И как бы каждое обновление идет задание в 12 часов, то есть после 12 ночи. Точно так же начисляются вам деньги Каждый день выполненных заданий Каждый четверг можно вывести пятницу деньги приду. Я решил все-таки сделать минимальный ввод У нас три пакета есть 400 гривен до 4000 От 4000 до 10000 И третий пакет от 10000 1 до до тысяч. Разное процентное соотношение 12%, 24% и 40% К каждому вот, Давайте мы сейчас с вами пополним счет вот, пополнить счет у нас вверху. Минимальную сумму сделаем на 400 гривен. То есть, как видели, я там выполнял, какие-то копеечки были. Вот, пополнить счет. И вы буквально увидите то же самое. Точно так же у нас вот есть номер карточки. Монобанк. Вбиваем эти цифры. У нас Виктория Ш. Проверяем. Проверяем. Чтобы знали эти цифры, это Виктория Ше. Пишем. Оплата за пакет в Куфайр. Оплатить. готова Я заплатил. Да. Замолвения проверяется. Зачекайте, будь ласка. Гаджа закрываем эту историю сумма пополнения рахунку у нас такая-то пока ничего нет ждем я пополнил счет но денежки еще не пришли но мне сейчас техподдержка отвечает в телеграме разбирается с этим вопросом давайте же посмотрим 1920 сейчас и через сколько они решат эту проблему Итак, друзья, денежки у нас могут задерживаться. Что мы здесь заработали? Сегодняшний доход без вложения сумма 13 гривен 32 копейки получается. Вывод у нас будет составлять комиссии 18%. Давайте посмотрим, какие у нас имеются доходы. То есть, есть по уровням доходы. То есть, первый уровень вид пакеты там Вот такая-то вот будет сумма. То, что мы можем получать денежки. Как выполняются задания... Я уже показывал, вот здесь, в принципе, прописано, выбрали э, тот уровень, который у вас доступен, получили, купили, все, считание там, прошло там 5-10 секунд, задание выполнилось, все, дальше, э, сколько, чем больше вы друзей у нас приглашаете, от первого лица, то есть вы получаете э, деньги 80 гривен за другого 160 и так плюс плюс плюс плюс выходите и бесконечности от первой линии от второй линии уже будет чуть меньше. Вот все в принципе описаны эти вознаграждения, которые вы можете получить за приглашение от вас. Вот и все. Поэтому переходите по ссылочке, выполняйте задания и обналичивайте средства. Вот, друзья, я немножко отвлекся. Все, денежки у меня на счету, как сами видели. Все. То есть та сумма, которая у меня есть, я ее снимать не буду, просто буду перескакивать на следующий уровень. То есть буду по уровням выполнять задания, они будут чуть-чуть больше эти деньги, чем... То есть минимальная сумма 80 гривен и так далее, и так далее. Когда захотите вывести, вы просто нажмете вывод средств и там уже, как я и говорил, в четверг вы выводите, в пятницу вам поступают средства. Все, ничего в принципе сложного нет. Какая будет сумма вложения, принимать вам решение, я никого к этому не призываю. Я записываю видеоролик с целью того, чтобы вам показать, как это в принципе работает. Все, а устроит это вас или нет, это уже принимать решение, конечно же, вам. Точно так же есть вот вступление к. Q, это криптовалюта, вот белая книга, то есть здесь все в принципе показано, как это зарабатывается, на чем и так далее, и так далее. Вы здесь все прекрасно, в принципе, можете ознакомиться. То есть это, как э, говорится, гарантии компании, то чем вы будете здесь заниматься. Вот и все, друзья, поэтому будут какие-то вопросы, обращайтесь, я вам отвечу. Здесь точно также есть классная техподдержка, вот здесь вы можете э, получать ваши уведомления, а здесь чат поддержки. Все, можете прямо здесь задавать все свои вопросы. Ссылка, конечно же, в закрепленном комментарии. И в описании под видео вы точно также все можете это найти. В принципе, сами все видели. Самое основное то, что минимальный вывод у вас будет 600 гривен. Вы сможете это делать один раз в неделю. Вы в четверг выводите ваши средства, в пятницу вы их получаете. Каждый после 12 ночи у вас обновляются задания, 18 заданий вы их выполняете. Пополнили счет, так будет больше шансов вас заработать. Как сами видели, там 8 уровней есть от каждой цены, и, естественно, сумма будет возрастать за одно выполненное задание. Я вам показал примерно 80 гривен, пока мне 400 гривен те произошла какая-то задержка, но ничего страшного у вас, этого может и не быть. Может быть, это даже была моя вина, я что-то сделал неправильно. Но, в принципе, все точно так же работает, как я вам показывал на другом проекте. Вот, все, в принципе, просто, доступно. Это вот сейчас старт, а на старте, в принципе, можно и не бояться. Вот и все, друзья, поэтому ныряйте, ссылка будет в описании, в закрепленном комментарии, переходите, естественно, вы сами видели, что от приглашенных лиц точно так же и есть э, система заработка, это тоже очень, в принципе, интересно, вы даже можете зарабатывать только на этом, вот как-то так, друзья, поэтому подписка на канал, прожмите колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео, дальше больше, скоро увидимся.